Итак, давайте мы закончим оформление нашей задачи и запишем то, что нам дано. Напомню, вот крепление в первом случае, вот крепление этих двух частей конструкции во втором случае. Кроме того, нам дано, что модуль P1 равен 5 килоньютонам модуль p2 равен 7 килоньютонам момент который направлен напомню по часовой по модулю равен 22 килоньютон на метр плотность линейной нагрузки равна Два килоньютона на каждый метр длины. Угол альфа, который составляет сила P1 с горизонтом, равен 60 градусам. Напомню, геометрия конструкции была нам задана. И точка приложения силы P2 делит пополам стержень Bc. Естественно, нам э, здесь, если мы посмотрим, мы увидим, что если нам понадобится вычислять уравнение моментов в уравнениях равновесия относительно какого-либо центра, то силы P1 и P2 вполне возможно нам по теореме Вареньона, момент одной силы, напоминаю эту теорему, давайте ее мы напомним, Теорема Вариньона говорит, что момент силы F относительно какого-либо центра О можно представить как сумму моментов составляющих этой силы F1 и F2. То есть, если сила F раскладывается на сумму сил F1 и F2, то момент силы F равен сумме моментов, составляющих этой силы. В данном случае, вполне возможно, нам понадобится для вычисления моментов разложить силу P1 на составляющий, горизонтальную, вертикальную. То же самое вполне возможно нам понадобится для силы P2. Хотя здесь прямой угол говорит о том, что возможно это нам и не понадобится. То есть P2X и P2Y. Точно так же, как и здесь. P1X и P1Y. Соответственно, здесь нам понадобится знание вот этих углов треугольника. А этот треугольник, напоминаю, будет подобен вот этому треугольнику. То есть вот этот угол у нас будет примерно вот таким вот. Видно он здесь? Вот так, да, вот равен этому углу. Но повторяю, поскольку геометрия нам полностью дана, в частности, вот у этого треугольника нам даны два катета, три. Вертикаль и 2 горизонталь, то есть, соответственно, нам дана и величина bc. Вс будет равняться корень из 3 в квадрате 9 плюс 2 в квадрате 4, корень из 13. Соответственно, нам даны все углы, как отношение прилежащих катетов в если нам нужны синусы косинусы или противолежащих катетов гипотенузе если нам нужны синусы и так далее то есть геометрия нам полностью дана ну что ж перейдем к решению хотя мы его уже частично начали мы просто разбирались с тем что же нам надо найти да извиняюсь мы еще не можем перейти мы еще не посмотрели тем что нам надо найти давайте вспомним, что нам требуется найти найти задача требуется определить реакции опор А и Б и соединение С при том способе крепления, когда модуль опоры А наименьший итак нам требуется найти следующие величины. Реакции опор А и В. И второе. Реакции в точке С при минимальном значении РА. Таким образом, мы должны решить для обоих случаев найти вот эту величину RA, выбрать из них наименьшую. И найти. А, подождите, а, реакции опор нужны для обоих случаев. То есть RA и RB нам придется для обоих вычислять. А RC только для минимального значения модуля реакции опоры А. Ну что ж, теперь мы можем приступить к решению. И как всегда, при использовании уравнений равновесия первым шагом при решении мы перейдем от полуконструктивного изображения, где присутствуют, напомню, связи наложенные на рассматриваемое нами тело, распределенные нагрузки. Мы перейдем к структурной схеме, где мы избавимся от связей с помощью аксиома освобождаемости от связи. И заменим распределенную нагрузку сосредоточенной. Итак, вот наша нагрузка. В точке А отбрасываем связь. Это у нас будет неподвижный шарнир. Значит, его реакция РА мы ее представим в виде двух составляющих по осям YA и XA. Далее заменяем распределенную нагрузку сосредоточенной. Напомню общие правила. Направлена эта сосредоточенная сила Q. Сосредоточенная нагрузка Q. Так же как... Направлена распределенная нагрузка, то есть по горизонтали вправо. Линия действия Q проходит через центр тяжести Эпюра. Эпюра в данном случае представляла прямоугольник. Центр тяжести прямоугольника в точке пересечения диагоналей прямоугольника. Значит, линия действия сосредоточенной нагрузки будет проходить через центр тяжести, то есть делить пополам вот эту вертикальную часть перекладины AC. Далее, характер нагрузки здесь у нас не меняется. Это у нас будет P1. А, да, и модуль. Модуль Q у нас равен площади опюры. Площадь опюры равняется высота. То есть Q умножить на основание прямоугольника. Вот высота прямоугольника умножить на основание. То есть Q умножить на 4. Метра. Или, вспоминая данные, Q у нас 2 кН, деленное на метр, получаем 2 кН, деленный на метр, умножаем на 4 метра, получаем 8 кН. То есть, значение этой силы 8 кН. P1 у нас равняется... 5 кН. Изображаем еще стержень BC. Вот он. В точке B мы раскладываем реакцию неподвижного шарнира опять на две составляющие: XB и YB. И здесь у нас приложена сила P2 под прямым углом. Здесь у нас приложен момент. M. теперь смотрим нам здесь дано что система из вот этих сил и моментов которые действуют на рассматриваемое нами тело вот это T перекладина первая часть конструкции вот это bc наклонная вторая часть конструкции но неизвестных в этой системе сил у нас 4. Раз, два, три, четыре. Если мы составим уравнение равновесия, напомню, сумму проекции всех сил на ось х, сумму проекции всех сил на ось y и сумму моментов всех сил относительно какого-либо центра С, мы все равно не сможем определить все эти реакции. Но поскольку нам... Нужно будет для сначала найти минимальную реакцию РА. Нам надо определить вот эти две неизвестные. Мы можем попытаться составить уравнения, из которых мы этот момент определим. В частности... Если мы рассмотрим уравнение моментов относительно точки B, эти неизвестные в этом уравнении моментов исчезнут. То есть мы возьмем, рассмотрим равновесие всей конструкции и рассмотрим здесь уравнение моментов относительно точки B. Эти две неизвестные... Исчезают. У них плечо равно нулю, так как линия действия этих сил проходит через центр вращения. Остаются, в этом уравнении останутся вот эти две неизвестных величины. У нас будет одно уравнение с двумя неизвестными. Второе уравнение. Сможем ли мы использовать какое-то из этих уравнений для того, чтобы решить эту задачку? Нет. Потому что если мы возьмем проекцию на ось X, то у нас будет одно уравнение с, вот, с этими уже двумя неизвестными не получится. проекцию на Ось y у нас будут вот эти два неизвестные. Это говорит о том, что мы, рассматривая одно уравнение, не сможем решить эту задачку. Нам нужна какая-то ловка. В качестве ловки мы просто рассмотрим равновесие какой-либо из этих частей. Раз в этом уравнении у нас остались вот эти два неизвестных, давайте рассмотрим равновесие левой части. И тогда мы сможем опять применить эти же уравнения равновесия, но уже для другого Какого-то тела Д. Да. Напишем. Относительно другого центра брать уравнение. То есть мы рассмотрим отдельно равновесие вот этой части конструкции. Пользуясь тем, что если вся конструкция находится в равновесии, то и ее часть, любая, находится в равновесии. Но об этом в следующем видеофрагменте.